Mm. <music> Сегодня Россия находится на первом месте по добыче трудноизвлекаемых нетрадиционных запасов нефти. В стране такой породы несколько сотен миллиардов тонн. А таких месторождений, как Баженовская свита в районах Западной Сибири или Доманиковая свита, расположенная вдоль Уральского хребта, нет больше ни в одной стране мира. Проблема лишь в том, что в районах Западной Сибири из-за полярия вечная мерзота, а континентальный шельф на Дальнем Востоке подвержен штормам и землетрясениям. Еще 20 лет назад вести добычу в столь экспериментальных условиях не предоставлялось возможным, и огромные запасы нефти были недоступны. Над этим вопросом уже активно работают сотрудники Казанского федерального университета. Проблема в том, как эту нефть взять, да? как ее превратить в нефть, или добыть ее как-то. Да? Поэтому нам нужно сегодня, например, это нужно сделать где-то вот под землей. Понимаете? Потому что мы же не можем в шахту такой большой выиграть, да? И вот мы предлагаем сделать это под землей. Не добыть его, а там вот начать переработку этой вот плохой, тяжелой, нетрадиционной, говорят, нефти, начать ее переработку под землей. Чтобы понять, что делать с высоковязкой нефтью и какими способами на нее воздействовать, сначала необходимо изучить и смоделировать эти процессы в лабораторных условиях. Для этого сотрудниками Казанского федерального была создана уникальная установка – труба горения. В нее закладываются керны с рождений, после чего в установке создаются условия внутри пласта. Подводятся датчики. Далее ученые с помощью катализаторов и пары тепловых воздействий получают оптимальное извлечение нефти из кернов. Начинаем мы с того, что бурим скважину, отбираем из нее породу. Здесь в Татарстане наши высоковязкие нефти, как раз таки на изучение которых направлена эта установка, они залегают у нас в очень рыхлых песчаниках. Это вот такой песок, пропитанный битумом, то есть сверхвязкой нефтью. Соответственно, после отбора этой породы, эта порода может закладываться в трубу непосредственно в саму установку. И мы имитируем при помощи данной установки различные процессы термического воздействия теплового. В настоящее время интерес к разработкам ученых КФУ проявляет все больше и больше зарубежных нефтяных компаний, в числе которых колумбийская «Экопетроль» и китайская «Петрочайна». А это значит, разработки Казанского федерального университета действительно представляют интерес не только в научной среде, но и для крупного бизнеса в глобальной нефтегазовой сфере. Аделя Шамилова, Анастасия Иванова, Универньюз.